Привет. После того, как мы разобрались, кто наши потребители, выбрали определенные сегменты, на которых мы будем фокусироваться, мы должны ответить себе на следующий вопрос в интегративном смысле, то есть наконец-то описать, что этим людям надо. Уже не буду останавливаться на персонажах, мы об этом много поговорили. И в прошлых модулях, в частности в поведении потребителей, мы обсудили о том, что мы должны хорошо понять потребности этих людей, мы должны осознать их мотивацию к покупке, Опять же, достаточно она или недостаточно, избегание или на приобретение и так далее. Можно вернуться к прошлым урокам и еще раз напомнить себе эти вопросы. Мы должны разобраться, какие знания, убеждения и установки им присущи при реализации этой потребности. Но кроме персонажей, которые используются в подходе снаружи вовнутрь или иногда изнутри наружу, о чем мы говорили. Еще один очень важный инструмент, полезный для упаковки, интеграции, да, формирования какого-то рабочего документа, кроме описания персонажей, они, вообще говоря, стыкуются. То есть э, речь не идет о том, чтобы пользоваться только одним или только другим. У тебя может быть какой-то микс из этих двух инструментов. Это инструмент, который называется по-английски «Jobs to be done». Э, на русский язык устоявшегося… Перевода нет. Задачи, которые надо выполнить, обычно переводятся, или там, дела, которые надо выполнить, это подход, предложенный Клейтоном Кристенсеном, тем самым профессором, который написал книгу «Дилемма инноватора», о которой я говорил ранее. Это подход, который фокусируется не на том, какой потребитель даже. Ну, то есть это не особо важно, уж совсем не важна демография, и даже не сильно важно его описание как персонажа, потому что абсолютно разные люди, совершенно разные люди могут иметь одну и ту же необходимую задачу. Например, э, не знаю, развеселить друзей на вечеринке, или утолить жажду в жаркий день, или максимально быстро добраться до места, где ты никогда не был в городе и которое, возможно, удалено от э, других станций метро. И при этом тебе еще нужно перевести с собой э, ребенка в автокресле. И мы понимаем, что такие задачи могут возникать у людей разного пола, разного там, образования, у которых очень разные циклы путешествия потребителей могут быть. Но при этом мы все равно можем использовать э, довольно четкое понимание таких задач потребительских для создания продукта. И вот, э, собственно, Jobs to be done — это подход, который очень активно используется в стартап-индустрии. И в целом он может достаточно активно использоваться в формировании новых продуктов в микро- и малом бизнесе. Э, jobs to be done использует основной инструмент, который называется Job Story, или описание э, конкретной задачи. А, описание конкретной задачи всегда содержит ровно три вопроса, точнее три ответа на три вопроса. Когда происходит что-то, я хочу, или там, когда я нахожусь в каком-то состоянии, я хочу, чтобы произошло то-то и то-то, чтобы то-то и то-то. Когда мы тусуемся с друзьями, я хочу, чтобы произошло что-то, не требующее от меня дополнительных Усилий, чтобы мы развеселились. Ролики на YouTube можем вместе посмотреть. Или, не знаю, когда мы отмечаем день рождения, я хочу, чтобы произошло что-то нестандартное, чтобы мои друзья запомнили а, этот день надолго. И тогда понятно, что ролики на YouTube, наверное, не очень хороший вариант. И для вот этой job story скорее подходит какой-то другой продукт, например, вызвать аниматора или… Не знаю, поехать куда-нибудь, может быть, в веревочный парк. То есть способы решения могут быть очень разные. Важно, что мы должны описать контекст, мы должны описать результат конкретный, который потребитель хочет получить. И почему. Ну, то есть чтобы что. Такой подход, он очень хорошо работает, когда у нас еще нет сложившегося продукта, в то время как описание персонажей хорошо, когда нам нужно заниматься скорее продвижением того, что у нас уже существует. Подход персонажей джоб джобсторе, опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, это не две разные вещи. Мы можем дотачивать наш продукт, параллельно продвигая существующий. И наоборот, мы можем… Мы занимаемся созданием продукта, может быть, с нуля, но нам при этом нужно его продвигать. Эти вещи связаны. Но я рекомендую поискать, посмотреть. Возможно, для тебя инструмент Job Story будет полезен для описания того, что надо нашим потребителям. И, может быть, тогда можно будет от персонажа отказаться. И еще один момент важный, на котором очень ценно останавливаться, когда мы упаковываем наш маркетинг, это понять, на чем мы фокусируемся больше или каков баланс. Это может быть абсолютно равномерный баланс. А, создание спроса, существ, а, не, еще не существующего на какую-то удовлетворение какой-то потребности. И использование уже существующего, устоявшегося спроса, в том числе на рынках с а, достаточно зрелой товарной формой или товарной категорией. И проверка того, а существует ли спрос вообще. Очень многие бизнесы не умеют качественно проверять спрос. А, они пытаются вкладывать достаточно большие деньги в проверку гипотезы о наличии того или иного спроса. И для того, чтобы этого не делать, очень хорошо подходят а, инструменты из стартап-индустрии, о которых мы еще поговорим а, в паре-тройке следующих уроков. А, но для тебя и для твоего бизнеса важно помнить, что мы об этом уже говорили, но очень важно помнить, что если ты сфокусировано только на использовании спроса, то, возможно, это слишком большой дисбаланс. И, возможно, стоит э, поискать, на что можно посоздавать спрос, или что можно добавить к этому спросу, который ты используешь. Или, возможно, поискать способы проверки спроса на что-то еще дополнительное к этому. Нет здесь правильного и неправильного ответа. Это… Уникальная картина в зависимости не только от сегмента, но и даже от конкретного бизнеса и от конкурентного окружения. Поэтому это скорее а, такая рамка, которую полезно держать в голове и искать ответы на эти вопросы. А не нахожусь ли я в дисбалансе. Итак, мы разобрались, кто мы такие и упаковали это в какой-то набор значимых отличий. А, кто наши потребители, то есть с какими сегментами мы работаем и… Напомню, что для малого бизнеса не особо важен даже размер сегмента. Мы об этом еще чуть позже поговорим. Важно, что он вообще есть и что там достаточно, достаточно денежного потока. И нам нужно получить только от него какую-то часть. И в-третьих, мы поняли, что этим людям надо, пользуясь вот всеми теми инструментами, которые были обсуждаемы нами на прошлых модулях. Осталось ответить еще на один вопрос, а где им это надо и как им это дать. Об этом мы поговорим завтра.